с родными по крови она не ученица школы и живет с парнем не расписано который тоже очень крупный как я поняла ей можно а ему нет можете и ей и ему? я вам разрешаю ольга яковлева низкий поклон и восхищение вы как-то мне мельком сказали что у меня есть дар целителя подскажите как его развить как почувствовать что он есть развить его несложно покупайте мои семинары которые называются эзотерическое целительство первая вторая часть а также семинар который называется ментальные техники целительства проходите все эти три семинара и в дальнейшем используйте их для лечения других людей на расстоянии и своими руками семинары очень интересные очень необычные могучие можно так сказать хочу сказать вам что сейчас будет проводиться марафон целителя где я буду дистанционно работать с людьми которые будут участвовать в этом марафоне целительства после этого марафона целительства где-то на протяжении месяца или может быть там чуть-чуть позже я проведу трехдневный курс целителей где я буду обучать всем эзотерическим методам целителя или целительства э, дистанционно то есть я буду объяснять как это работает что влияет там, э, каким образом это все делается и так далее поверьте мне это очень очень интересная работа она очень сложная много такая ступенчатая и очень эффективная на сто процентов